Привет, друзья! Сейчас мы посетим то место, которое я очень давно хотел вам показать сначала найти бы его Это э, такая смесь разборки, площадки и автохауса То есть, тут представлены битые машины Даже, бывает, не битые тоже, но в основном битье а ниже эта контора занимается разборкой. Там можно купить любые части кузова. И самое интересное, ну, точнее одно из самых интересных в этом месте, это то, что именно там рождаются контрактные моторы. Ну, в смысле, не все контрактные моторы, конечно, происходят оттуда, но вот в таких гаражах, в таких местах, на таких разборках и рождаются те самые. Хорошо известный всем автолюбителям, владельцам и на марок в основном контрактные моторы. Сейчас мы это место посетим. И я постараюсь вам его как можно более детально показать. Так, нашел я это место. Вот оно. Называется это разборка именем хозяина и поляк. Тут есть даже не неповрежденный автомобиль Раньше не замечал Надо будет спросить Вот эти вот диски Нет Одного не хватает ну, Надо все поинтересоваться Потому что никак не могу Найти диски на Гольфа Но это вот симпатичные Правда 15-й 15 Мне не интересует Надо как минимум 16-й А желательно 17-й Видите вон там вот Битые, разбитые машины В общем, тут все, в основном, битье Место очень интересное, сейчас покажу Так, это у нас Джета С Совсем плюшевым ударом Тут даже стойка, по-моему, на месте Потому что Крыша целая Над стойкой нет шишки, то есть здесь чисто ботва. Поменять двери и все. Плохо же цены они не пишут. Приходится спрашивать постоянно бегать. Так, вот здесь битье. Легкое, сильное, среднее, всякое. Вот здесь по-тяжелому. Ну, в принципе, как. Для российского рынка, для рынка СНГ это легонькое повреждение совсем. Тут фактически страшного-то и нету ничего. Конечно, надо будет тянуть. Крыша ушла. Аэрбаки взорвались. Короче, нужно скорее всего четвертинку. У них у этих BMW, по-моему, с правой стороны номер кузова, так что хорошему кузовщику вполне по силам. Ну, скорее всего, эта машина уедет в Польшу или в Прибалтику. Там его восстановят. И даже может быть такое остаться, что она обратно вернется. Это вот тоже по-тяжелому все. Ну, для Европы эта машина однозначно Восстановление не подлежит Но Повторюсь хорошему Рихтовщику, хорошему Костоправу Это работа по плечу Но Тут очень серьезно, конечно Диаметрия Все остальное Так, Файтон Очень редкая машина На европейском рынке Видимо, она словила удар. Да, дном поймал что-то. На что-то наехал. Очень твердое. Что ж, айбаги выстрелили в отсутствии лобового удара. Да, видимо, он дороги вылетел. И воткнулся в землю. Крылья пластиковые. Это тенденция, конечно, пугающая Вот, возможно, интересный вариант Ягу Вот, что, совсем не битая Неужели вот это у них считается ударом Рисоваться. Но вид очень свежая машинка. Жаль конечно, что освещение слабое. Вот эти машины они очень очень очень ходовые. На них бешеный спрос. Если купить за хорошую цену, можно очень выгодно продать. Еще одна Toyota. Это у нас тоже Ягу. И тоже не бита, нет, у нее удар в зад. Тоже тяжелый случай. Но это видимо уже. Хотя нет, все машины, которые здесь, они априори под восстановлением. Ну тут работа, конечно, супер сложная. Так что у нас? Небольшой залом крыла ну, в принципе, Страшного ничего нет Тут можно упереть ее и потянуть аккуратненько в общем, Надо будет интересоваться ценой Здесь вот тоже какой-то непонятный удар Что с ней было вообще Толком не поймешь Трансформер, не на нее наступил Какое-то странное повреждение это что у меня? Просто капот и все. Удивительное явление, да? Больше ничего не вижу. Только капот поврежден. Аэрбаги на месте. А, вот, и сзади прилетело. Тут у нас удар взад. Ну, без смещения геометрии. То есть тут все четко. А вон там вот, видите? Вот там вот как раз-таки рождаются контрактные моторы. Они там работают и возмущают, когда снимаешь, Но постараюсь снять. Там, короче, как это называется? Колыбельные этих самых моторов контрактных. Так, это у нас шестой гольф. Тоже плюшевым повреждением их видимо отмыли просто потому что это явно машина вылетела с дороги сзади все ровно так, вот этой машины поинтересоваться Не понятно что с ними было с этой и с этой. То же самое. Какое-то странное повреждение. Такое ощущение, что вылетело за дороги да, и ее вымыли просто. Поэтому нет земли. Аэрбаги на месте. Но, по-моему, повело кузов, потому что... Ну, это может, в принципе, просто деформация элемента быть, а не геометрии. Надо бы поинтересоваться ценой. Свеженькая машина такая, хорошая. Вот все машины, которые тут представлены, они по умолчанию идут под восстановление. То есть для тех машин, которые идут полностью на запчасти, есть отдельные два бокса. Я постараюсь вам показать, потому что скоро гараж закрывается. Вот видите? Вот эту машину собрались восстанавливать. Нет, ну это совсем уже очуметь. Тут восстановлению она не подлежит. Вся кривая. Вот это вот узел. Или винт, как их называют. Тут была серьезная. Тут была серьезная авария. Вот это вот точно под восстановлением. Потому что ее сюда поставили не зря. Вот видите? Спасатели разрезали гидравлическими ножницами крышу и достали пассажиров. И при этом, смотрите, даже аэрбаги не сработали. Что такое за удар у нее был странный? Видимо, она упала на бок машина и выстрелили только боковые аэрбаги. Вот представьте, вот эти, эти машины все, они приходят... И в страны СНГ, и в Прибалтику. Там их восстанавливают. И продают как небитые и не крашенные. Вот такое вот битье. Жёсткое. Вот. Здесь у нас Hyundai. Непонятно, что... Вот эта машина тут делает. Она сгорела. Или сожгли ее. Вот такой вот удар. Стойка сложилась как сильно. Фабия интересоваться. Легкий удар сзади. Совсем легкий. Нужно будет спасти дизельная машинка. Ой, какой же бедолага. кому прилетел задница с правой стороны вообще нету вот это вот машина сто процентов будет восстанавливаться тупо обрежет крышу выкинут поставят другую на стапеле вытянуть геометрию, накинут крыло. И все, вот эта машина это потенциальный потенциальный винт перевертыш, который со сановит, потому что у нее аэрбак на месте. Тоже перевертыш. Еще один. Это не перевертыш, даже просто авария. Жесткая авария в левую сторону, точнее в правую сторону. Вот отсюда, точнее здесь и рождаются перевертыши. Точнее те машины, которые в дальнейшем восстанавливаются этим вот она поинтересоваться 134 тысячи километраж должно быть недорого в принципе если у нее тупо под замену потому что лонжероны нет лонжерон ушел лонжерон не на месте загнула да связываться не особо интересно если просто было оперение скинул капот скинул крыло скинул бампер новые элементы покрасил отдел и все тут надо тянуть В принципе ничего страшного надо будет посмотреть внимательно потому что серьезного абсолютно ничего нет но это бензин надо будет поинтересоваться ценой Ланжерон плюнул самую малость Так-то, в принципе, рад. Даже может быть интересный Он вот стоит глазастый Это у нас Дорестайл С таким интересным ударом Смотрите Лонжерон не пострадал особо Но Стакан замял и там все по-тяжелому Даже не знаю, в принципе захочется этой машиной связываться? О, машина под восстановлением. Вот ее совсем без проблем можно восстановить. Смотрите, тут тоже серьезная авария. взорвалась, видимо, машина. Загорелась. Да, у них, видимо, политика изменилась, потому что раньше здесь по умолчанию стояли только те машины, которые восстановление подлежали так вот тоже в принципе легкая авария залом заднее крыло восстановится без проблем потянуть ее и все 2011 год и небольшой километраж в хорошем кузовчику тут на пару дней работы и все Машинка свежая, смотрите, мини-купер с колесом в раскорячку, тоже поймал что-то дном, серьезное, налетел на какое-то препятствие, смотрите, как колесо вывернуло. Видите, вот этот вот бокс с теми машинами, которые будут... Резать на четвертеньки. Раньше туда можно было заходить что-то. Теперь правила изменились. Вот видите, что творится. Это все машины без моторов, походу. Моторы у всех выдрали. Так, мне нужен Фиат Пунта. Потому что... У моего фунтяры порвался тросик акселератора. Сюда вот приходишь с болгарочкой и выпиливаешь. Смотрите, это все машины. И там огромное количество битья. Просто невообразимо большое. Сюда приходишь с болгаркой и выпиливаешь нужный тебе элемент кузова. Жесть. Видите. Их тут, если не тысячи, то сотни. А может, в общем, тысячи есть, если все пересчитать. Тут вот салоны можно найти, кожаные, неплохие. Видите, вот лонжерон отрезали и утащили. Все по необходимости можно здесь найти. Вот тоже ланжерон оттяпали, такой вот рай для кузовщиков. То есть не надо мучиться вытягивать, пришел, отпилил и варил новый элемент без проблем. Тут вот, пока еще ничего не отрезали. Скоро отрежут столб. Схлопотала машинка. Вы видите, заднее крыло вырезали. Все элементы в основном целенькие. Снимаются. Мне нужен багажник. Пришел. Нашел подсвет багажник. Снял, поставил. Или двери. Тоже отцепил. Вот они, контрактные моторы, так называемые, которые проверяются на стендах, сказки все это, ребят. Вот так вот они рождаются. Видите, вот второй этаж, все о моторах, поволок стойку сборе со ступицей. Вот тут только что родился контрактный мотор на мини-купер, вон там огромное количество дверей, багажников, крыльев, бамперов, все что угодно. Под цвет. Вот они. Они тут везде. Они тут просто толпами, этим -то контрактные, которые проверяют. Прежде чем продать. глупости сильки. Никто их не проверяет. Их просто вынимают и отправляют по назначению. А вот с помощью этого аппарата Керхера <глупо -силяки> с, с кипятком они становятся новыми грязный тупо отмывает и все вот он вся правда о контактах моторах вот эта машинка стоит тысячи километраж 27 тысяч просто как бензин это или дизель потому что вот повреждение и все. Баллончиком покрасим за милую душу. Видите, просто царапим. Вот поймал момент, когда их нету. Видите, вот такое. То же самое наверху и то же самое дальше. Таких вот три бокса. Четыре бокса. Вот тут они рождаются, контрактные моторы.